Всем доброе утро! Время 11, Как обычно в девять у нас встать не получилось. Что-то можешь сказать свое оправдание. И все? Угу. Понятно. Вставай, тебе еще отчет писать. Женя, завтрак. Тамбовский волк тебе завтрак. А что ты мне рот снимаешь? Снимай полностью. Все. Вообще приехали Женьки в зоопарк Верославский. Да. Ням? Привет. Стараемся в новых городах ходить в зоопарк во все. Кто там уже Кто там? В зоопарке это здесь А вот бы у меня альпаку, чтобы она такая маленькая, пушистенькая, так ты okay. А я бы за ней бегала, потом бы мы. Мне... Mm -hmm. Первый раз о ламах я узнала из мультфильма "Похождения императора", когда он превратился в ламу. А это вообще не знала, что это такие. Блин, они такие плюсатики, такие прикольные, да? Кто-то про зебру узнал Жень. Ты сейчас будет Аскара. Откуда еще я могла узнать про зебру? Женя нас учится на мультиках. Да. Все обучающие программы – это мультики. До сих пор. Они хорошие медведи? Да. Как звали медведя? Какие В Маугли. Николай. Балу, ты чего? Да. Понял, да. что они его обучали с пантерой вместе. Короче, купили Женька билет еще на парк копытных, а туда только на лошадях, на конных экипажах, на электромобилях можно. Стоим в очереди ждем. И Это все потому, что кто-то очень любит медведей. И никак ее было не отогнать медведей. Это у нас представитель Як Тувинский, вернее девочка. Где ты Боря? А он ждет. Боря, Боря, Боря, Боря, Боря, я, я, я, я. Боря такой классный, да. Mm -hmm. yeah. Да, Маш? Маша. Вот она как бы обособлена от всех людей. Такие тут Санта-Барбара с ума сойдет. Я всех улицу знаешь. А так вот свезу, да, А она голос, запах. Нет у меня ничего, пацанята все скормили, там ухмарю на гламу. А у нее есть самец? Самец командировки. командировке. Mm -hmm. <социсляющие> Воронеже. Вернолени были у Такие вот. которые герды везли. <социсляющие> да, Женя, рассказы мульт с верблюдами какой-нибудь. Ой, а это был какой-то мультик. Вопрос, в каком мультике был верблюд. А пеликан был в Немо. Мадагаскар, Женя, король. Джулиан. Оп, смотри. Джулиан. Мне кажется, он на пенсии. Как тебе, Жень? зоопарк? Хороший зоопарк. Из немногих зоопарков, которые мне понравилось, там так много места для животных. Зоопарк Хороший. Ура! Наконец-то мы стараюсь кушать стараюсь. идем. Я тут да, ты, ты. Ой, ты Заходи. Ты, Уже не салат телячий язык. А у меня говядина грыли. Ой, застряла как желешка была? Ну, о, это маслина, Нет, масалин, наверное. Не, кислая, сладкая, не сладкая Наверное, это букет. Ух, это букет как раз. О, если как раз тут все это садить. Чарльз, попробуй. Мама? Да, есть сможешь А где вязаные помидоры? Нету. Нет. Я только ради вязаных помидоров взяла ну салат не а что будет после льва для ровца? Ну салатик, не вал, конечно. Mm. Mm. Нет, солятины прикольные. С говядиной грилью. Mm. Хоп. Mm. Спасибо. Пожалуйста. Картофель фриц, перечный соус, курица борща, пожалуйста. Спасибо. я кусочками тартары из говядины, Кусочком uh -huh. шуагран. А также здесь у нас картофель в пепле из лука порея, а, икра из свекольного сока, мини-морковь, мякоть томатов, в шар сметаны с зеленью. Заливаем горячим говяжьим бульоном. Еще тем, вот тарта разговаривает не заваривается, шар дай, получается больше. Пожалуйста. Спасибо. Привет Спасибо. Со скидкой на то, что это все-таки в России. Ваше вкуснее, наверное, все равно, да, было? Mm. Ну, а в принципе, как больше, я больше ничего сказать не могу. Больше есть больше. Но подача прикольная. Я нас много. за то, чтобы еще хоть раз в своей жизни съесть настоящий восьминог. Mm. Всего. Сегодня у нас праздник. Какой? Текилу мы последний раз пили. У нас не считать доброфеста, когда очень давно. А вот этот праздник? Да, что мы ты гилу пьем. <свят> а как тут <-то> будет ругаться? <свят> Нет, ты куда? Все, теперь ты тут слизываешь ты килку давай, пролил, блин, целый стакан, нахренел? Целый стакан скажешь тоже. Ура! Наконец-то мы с куда-то вышли. смотреть что здесь происходит на профессии. Время... Восьмой час, мы первый раз куда-то вышли. На вроде слот сейчас выступать. Как тебе в слэйме? Первый слэм. раз в жизни. В слэме вообще круто. такой адреналин. Вообще, я даже не ожидала. Я прям вышла оттуда и прям еще хочется. Думаю, ну все, сейчас прям я. А следующий друг пойдешь в слэм? Не знаю. Костюм какой кусок Индустриал. Индустриал. так Индустриал. Индустриал. за костюм. Вот терминатор! Тудудум, туду-ду. Тут автограф сессии. Это кто? Лет девять. Может, тоже возьмем автограф? Я в первый раз беру кого-то. А в том году нашествие автобус. На шествии мы не были, мы ох... на дикой медведь попали ох, на них. Ох, ох для завершения этого концепта Здрасте! Распишитесь, пожалуйста Спасибо большое! Вы такие классные! Покажи хоть здесь, Женя Лёд! Мой первый автограф 2517 Блин, вообще я буду его хранить как зенит Саура Цель жизни выполнена. Можно теперь не рожать детей, не устраиваться на работу, автограф от лет 9 есть. Что еще нужно для счастья? Пойдем Бар не снимем, он Что? Только грустит смотрим, морем, хромает. На третий день мы как-то созрели, да-то по туалетам. Страшно, я думаю, что они не черпают, но лучше бы в лес ходили. Чего? Лучше бы в лес ходили. Потому что что-то не страшное, не хочу, но уже говно наступать. покажи мастер-класс, как через канаву надо пробираться. Нет, там нормально. Ну, нормально, конечно. Давай, давай, давай. Лё... Лёша, Лёша что так так Пьяненький. Парень, у него такой голос, мне кажется, он так на, там наорался. Я чисто автограф не потерял. Поздал, я не советую. Я понял. Ну, там, был аромат, там даже плетела. какашки не было. Видите. Мне кажется, Старович хочет больше, чем нас. Мне кажется, он только, думает, что у него там по Вот правильно. Ты куда? Куда кольцо? Куда кольцо сняла? Агрессивный ух. Как думаешь, что мы что-то Ну, если он раз что-то говорить, то ты прям прибегай. Пока. Летя отсюда, летя тут подальше, не возвращайся больше. Утка – это зло. За то, чтобы мы были, как какашки по речке плыли. За то, чтобы мы были на рале, как бобры на плотине срали. Тост. для самих себя. Закончился у нас день сегодня, проснулись уже час ночи и все группы закончились. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи.